Здравствуйте, это обзор щипчиков получается Вот ну, какая их не острота получается Это с Чеди, на Ленинской Вообще запросто отходит Целлофан тоньше, тоньше получается, я выбрал, тоньше кожи Вообще легко запросто, легко работаю. Да? Все щитчики сейчас точим, получается. Без пяточки вот это с пирамидкой, тоненькая, тоненькая лезвие. Ну, прям тоненькая тоненькая внутренняя полировка идет полируем и полируем полностью щипчики специальной пастой которая обновляет металл именно обновляет его они просто полируют его ну, все приятного всем и все такие вот ножницы маникюрные обзор тоже тоненькие носики точим алмазная получается заточка острая кожу берет запросто легко